Так, мы делаем предложение. Припарим, да? Ну, хорошо. Тогда мы будем за все оплатить за все. Взсчет, Ваш Ваш счет. Если припарим, чтобы поцеловаться на 20 секунд. Нет, спасибо. Нет, нет? спасибо. Нет, нет, нет. Окей, хорошо, спасибо. Окей. Okay. мы uh, да, они должны поцеловать на 5 секунд, 10 секунд, и мы будем за все оплатить. Хорошо? Тогда давай. И... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять. Guess Guess it. It. Oh. Okay. Тогда мы будем оплатить за Everything просто спросить вас ещё и мы будем за хорошо? we need to pay now. Сейчас so можно не обязательно, не обязательно. Да, ну, сейчас он не обязательно. Да, он no, no, не обязательно. Нет, Не, не, не, не, не. Ну здесь много есть. на место. можно просто спросить счет. Или ты пока не закончил?